Слушай, наконец-то попал на блогера. Слушай, ну давай начнем. Мне просто, слушай, а канал скажешь потом? Реалист. Реалист? Да. На английском или на русском? Ну английскими буквами набираешь. Блин, ты че здесь? Русские пишут на английских буквах. Ну так получилось. Да я понял. Слушай, ну давай. Слушайте, помолчите. Вопросы, давай. Вопросы? Ну да, ну ты же как бы общаешься с украинцами, какие-то вопросы задаешь. Ну задаю, иногда бывает. Давай-давай-давай. Как жизнь? Жизнь, ну как тебе сказать, если бы не пришли, то было бы лучше намного. Понял? Ну это хрен с ним, мы тут на моем канале разговариваем о других вещах, не о войне. Мы разговариваем, да, на То том, есть что ты звонишь в Украину и разговариваешь не о войне. Да. Ну вряд ли там про театр, новые фильмы, которые вышли там или что-то еще. Наверное. Про семейную жизнь разговариваем. Семей... А, давай поговорим про семейную жизнь. Да, вот давай ты семейный так, человек. Так, так. Ну да, да, я семейный человек. У меня есть жена, ребенок. У тебя есть? Есть. Но я Сколько? в разводе. Ага. Ну, я, то есть, все, в дом, я... принципе, семейный почти, правильно? Уже не хочу, мне хватило. В смысле? У тебя, то есть, была жена и ребенок, правильно? Да, Ты да, разбылся. да. Уже не хочешь? Уже больше не хочу. Слушай, э... а начать заново не хочешь? Нет, нет. А что так? Не хочу воплощать в жизнь бабские хотелки. Вот... Э... Ты вот как себя ощущаешь? Вот Ты вот живешь, работаешь, да? Ты работаешь на себя или на жену? Блядь, вопрос клевый. На себя дальше. На себя. Ну вот если жена говорит, я хочу новую шубу, например. Она не говорит такого, понял? Ты сам покупаешь. Ты не так начал. понял? Не жена говорит, я хочу новую шубу. Угу. Понял? Жена может сказать: хочу поехать в Турцию. Вот. Ну, ну хорошо, хочу поехать понятно, в Турцию, понимаете? да, без тебя, с подружкой. А, а такого понял тоже не Катя, понял. Нет, я, ну, не знаю, ну, не ну была нет, ну, а сейчас, если, если, если скажешь, слушай, хочу вот в Турцию поехать, но понял. без тебя, хочу с подружкой. Вот поэтому ну, ты уст... и развелся. У понял? Устала я. А если нашел жену, которая хочет поехать со мной, понял в чем различие? Да, и давно вы женаты? Будет 10 лет в следующем году. 10 лет. 10 Мы лет. поженились, чтобы ты понимал, в тринадцатом году, в пятницу тринадцатого. Ну, понял, это был тринадцатый год. Ну, пятницу, это 13 -го. все объясняет, понимаешь. Вы, да, вы, вы, вы, вы, вы, наверное, как раз те семьи, у которых любовь до гроба. Расскажи, пожалуйста, секреты своей семейной да, жизни. Это как это как вам я удается я... жить и не разводиться? Смотри, я тебе объясню. Во-первых, -во -во -во мы ненавидим вместе Русню. А, это вас объединяет? Это объединяет полностью весь украинский город. Хорошо, это... ладно. Тут еще Ну а, а, а если вы Русню победите, ненавидеть будет некого, тогда нет, нет, этот нет, объединяющий нет, тоже, фактор пропадет? Стри, мы... Можно закрыть рот где-то с той стороны или с той? Во, видишь, она свою волю проявляет, а ты подавлен сейчас. Тебя не напрягает, нет? Это тёша не напрягает твоя потому что я его люблю, Слушай, да она у тебя в семье верховодит, я так чувствую. Смотри, я тебе сейчас расскажу, кто хороводит. Во, она подтверждает, она подтверждает, и тебе как живется, когда тобой баба верховодит? Нормально? Да это твоя тё... это его тёща если что. О, она ещё и в защиту встала за своего мужа Здрасте. это тёща его ты придёт а это тёща ё моё а жена то где жена рядом а ты твоя тёща за тебя не топила не да он развелся уже да я развелся а -а -а ты развелся, а видать твоя теща за тебя не топила, а я за твоего и топлю, а вам с него какая выгода вообще, Чего вы за него топите, а просто люблю, а просто любите, конечно да, потому что он любит мою дочку, а я люблю его, вот и все, а за что, за что он любит дочку, сейчас серьезно, а что такое любовь, ну, ну как бы, чувство же возникает не просто так, за что-то, наверное, она какая-нибудь красивая, там, я не знаю, в смысле, хозяйственная. Может а, любовь, а, а любовь, это чисто на хозяйство строится или как? Ну, Давай, вот как, как, возник, как возникла твоя любовь? Мне тебя жалко просто, извиняюсь. Давай, на чем мы закончили, на том, за что я люблю дочку, да? Жену, жену. Да, жену, ну вот э, дочку ее, я имею в виду. Ну, да, вот серьезно, да, ты да. реально задал такой вопрос? Ну ёл, ёл, да, как, как вот появилась твоя любовь? А как появляется любовь? Давай мы с лучше. Ну это гормоны начинают играть. Ну типа того, ну грубо говоря. Да. То есть ну, ты смену, да, встречаешь молодую, красивую, у тебя появляется влечение, вот, ну, и да, ты ну. говоришь, что это любовь. Вот. Потом ну, она стареет, мразнеет, толстеет, и влечение у тебя пропадает. Остаются Натуре. только бытовые проблемы, немытая посуда, и, дорогая я хочу в торцию. Ну, давай, давай я тебе объясню. Сейчас, подойди, мне нальют, я тебе объясню. Еще раз напомни свой канал. Реалист. А у тебя он, он этот, скажи мне, ну, стрим mm. или просто так? Не, просто так. Мы там обсуждаем, знаешь, разведенок с прицепами вот любим обсуждать, да, почему бабы yeah. развелись, да, и yeah. что они потом хотят от мужиков. Мы, мы обсуждаем yeah. то, что мужчина в семье это раб, вот, он вынужден работать на хотелке жены и тещи. Вот, ну, я, я вот просто надеюсь, что ты опровергнешь это. Вот. Но мы уже и... поняли, что теща в доме верховодит. Тебе так показалось. Да нет, она сама в этом призналась только что. Ну, сейчас, в метрах у меня, и она верховодит до того момента, пока ей это кажется. А, то есть у тебя дома патриархат, да? Не, ну, алло, ну, ты ты из крайности в крайность. Знаешь, что такое патриархат, матриархат, ну, ты понял? Ну, патриолокальность, патрилинейность или матриолокальность, матрилинейность. Давай так, мы с тобой начали, почему вообще люди любят друг друга? Вот ну, да, да, да, да. Ну, ты... Ну, я объяснил, это гормоны просто, всплеск, понимаешь, химических ну, веществ. Гормоны, да, да, это да. чисто гормоны. Да, это чисто гормоны. Ну, смотри. Как бы люди любят друг друга, потому что... Да боже, угомонись, зая, ебаный в рот. Сейчас, погоди, этот, просто... Сейчас я выпью, сегодня. Ага. Блин, я вот не семейный человек, я не бухаю. Но вот когда я жил с семьей, мне хотелось бухать. Ну, конечно. Ты не играешь, ты не играй. ты не играешь. Мне не сворачивали просто кровь за кадром, и мне не хотелось бухать. Вот смотри, ты когда поженился, да? Почему ты это сделал? Уговорили. В смысле, кто? Ну, жена будущая. В смысле, она тебе сказала, слышь, давай так, Да. Как? Значит, нет, она она, она она просто, ну, ну давай поженимся, там, ну, ну вот, ну вот как-то, ну вот статус, там, ну, вот, типа, вот что, что я, не жена. В смысле, 8, ты в натуре? 8 лет, лет живем там туда-сюда. Не, ладно, я понял, если по залету, еще раз. Не, не, не, не, не Она не не пожелала, пожелала, сказала, типа, все, давай женимся. Ну да, да. Так было. Ну, я тогда не -то... понимал, я тогда вообще дурак был. Я вообще не ты понимал. Не ты понимал. Ну, это же делал. Я говорю, ну да, все, пошли жениться, пошли в ЗАГС, расписались, там все дела. Еще раз, ты предложение делал? Ну, получается, да. Нет, да. ну я и не говорил так, это там, давай там выйди, ну давай поженимся, там, и, и кольцо там не подносил. А, да, нет, да. просто ходили в ЗАГС, расписались. И и все. все. Да. Ну, потом Поэтому. мы развелись также, только через суд. Я понял. Ну смотри, когда ты хочешь быть всегда женщиной, которая тебя устраивает, да? У тебя, наверное, не было, я не знаю, может и было, конечно, но... Короче, я тебе объясняю со своей колокольни, mm -hmm. все, давай, yeah. без всякой хуни. Когда ты хочешь быть женщиной, ты, которую ты хочешь, чтобы она была всегда рядом, да. то ты делаешь все, чтобы она была всегда рядом, правильно? Ну, а если она... будешь... Я поняла, если она постареет, я же не буду хотеть, чтобы она была рядом. Ебать, ну ты же, сука, тоже не молодеешь, ебаный И Я тебя уже не хочу. Я, я же мужчина, е <свят> ну понятный хуй, блядь. Ну сам факт. Я тебе просто говорю Ты о чем сейчас вообще? Что а значит э -э постареет, не постареет? Ну сам факт. Все постареют, все сдохнут. Слушай, сдохнем мы с тобой, блядь. Не будет твоих наушников, они зниют в земле. Знаю, они... да. Вместе с тобой с твоим микрофоном все зниют. Не парься. Ну ты о чем? Я что значит э постареет? Ну, как постареет? Я вот считаю, что правильно это серийная моногамия, то есть у тебя одна жена стареет, ты ее меняешь на другую помоложе ну или на две. Нет, значит, знаешь, как называется? наебалово баб. Ну, если грубо сказать. А почему? На самом деле, ну, что значит? Подожди. Ты делаешь, ну, ты хочешь семью, да? Нет. Есть жена. Ну, сейчас нет. Уже нет. Спасибо. Ну, тут у тебя есть жена, там, допустим... Ты сделал семью, там, завел детей, да? Да. No. И она постарела, как ты говоришь, да? No. Ты говоришь, нахуй, я найду себе помоложе, а дети мои, если что, правильно? Ну да, да. Сука, ну логика, конечно, жесткая, нахуй, я тебе честно скажу. Как я тебе скажу? Я тебе скажу, что. Шо... Блять, мне не хочется... Стопудово, ты хотел бы так же жить, но тебе нельзя. Ну ты же Так вы Погоди, ты был женат, правильно? Да, был. Ну, я женат, и чё? И ты разведен, А я не разведён, и чё мне держат? Я вообще не понимаю, нафига я женился. А вот нафига ты женился? Не, ну я не, дурак бываю. Я, да. я просто от тебя слышу, я не понимаю, почему ты родился. Ну, хуй с ним. Давай мы продолжим о том, почему женился. Я просто не могу понять, а как ты, сука, блядь, вообще хотел? Вот как ты, сука, хотел прожить эту ебаную жизнь? Ты сидишь сейчас в наушниках, да. пиздишь со мной, с человеком, да. которого ты видишь первый раз в жизни. Ну вот, мне просто интересно ты хочешь вообще в этой жизни добиться? Ну серьезно, ты сидишь в наушниках с микрофоном пиздишь. Ладно, там какой-то, получаешь. Дальше. Ты счастлив? Я счастлив, я живу для себя. Вообще счастлив, абсолютно. Чем? Ну скажи. Мне никто мозги не трахает, например. Назови мне людей, которые тебя любят. Блять, до хуя. Кроме меня. У меня куча. Ты уже влюбился, да? Красавчик, а, ну, есть у меня любовница, например, вообще классная. Это по-твоему любовь, которую Конечно. ты просто трахаешь, когда тебе хочется? Это по-твоему любовь? А жена это что-то другое? Да, жена это, которую ты трахаешь, она тебя любит. А любовница, это ты просто трахаешь. Нет, а она тоже меня любит. Кто, любовница? Да. Ты, ну, спонсируешь ты ее Она меня спонсирует. Она тебя любит, она тебя не любит. Просто... Сейчас, погоди. Все? Этот, э, еще раз повтори. Она меня спонсирует. Нихуя себе, ебать. ну а ты думал? Ну такое, понял. Не, почему такой? Ну а что, не может женщина мужчину спонсировать? Она вот. Не может. Может. что ты еще въебуешься при этом, понимаешь? Я не могу понять расклада. Объясни мне. В чем я в ее борюсь? Я просто свою как бы жизнь описываю. Да? Я, я тебя спрашиваю: да, нахуя ты женился? Я-то понимаю, я дурак, ну ты вот умный человек. Зачем ты женился? Нет, нет, я просто не могу понять, ты говоришь: э, ну понятно, там за жизнь все. Я просто не могу понять, я, э, и ты подводишь к тому, что твоя любовница содержит тебя. не то чтобы содержит, но спонсирует частенько. Спонсирует, ну окей. Ну, хуй с ним, ебаный, вроде. Дети у тебя есть? Есть. Э, от жены? Да, да. Ты алименты платишь? Да. Точно? Точно. А то, смотри, в России, если алименты не платишь, в бомбе. Не, я плачу все как положено. Ну, и с ребенком вижу, и соответственно. мы уже проверим. Дело не У меня с этим все нормально. Слушай, ты мне просто объясни, ну хорошо, тогда назови мне ценность своей жизни. В чем ценность? Вот что ты хочешь больше всего сейчас? Ну кроме там лавы, там вот этой всей хуйни. Я хочу, ну, что чтобы у меня хотел? жизнь была ты предельно интересной. Да, передо мной в микрофоне, в наушниках, вот я тебе даю одно желание, mm -hmm. которое бы ты хотел. Ну кроме этой хуйни, которую ты куришь. Ты, кстати, видел, как их китайцы, они их все проверяют так же, тупо вофлят, как ты. Ты знаешь, я вот сейчас думаю, да, что бы я хотел. Вот, у, меня, у, меня, у меня, в принципе, уже все есть, что я хотел. Например? Ну, до хера что есть. Э -э 100 метров пробежишь за 10 секунд? Не, не, я жирный. Хорошо, я вижу. Я поэтому и спросил. Скажи мне, э -э жена есть, ребенок? Ну, бывшая. Бывшая, не считается. Все, проебал. Дальше. Дом построил? Да. Покажи. Ну, блядь, как я тебе покажу, если это квартира городская, а дом у меня там, блин, в тайге стоит. Хорошо. Ну, есть. Вот что ты, за что ты такое, знаешь, за то, что у тебя душу берет, ты добился такого, чего никто не добивался. Есть такая хуйня Да, я поймал Джен. Сука, блять, ебаный в рот. Я когда курю, я всегда лёд. Нет, я его в принципе поймал навсегда. Я поймал его тоже, когда первый раз понял. Мне охрененно, да. Мне, мне А мне тоже нихуево. Я верю. Я просто не понимаю, как бы вот ты живешь с женой, да, не ссоришься, например, с ней. А, тебе не нравится такая хуйня? Не-не, я просто интересуюсь. Не, не то, чтобы мне не нравится или не нравится. Я, я знаю, что есть люди, которые так живут. Просто, ну, когда я начал жить, у меня так не получилось. Вот. Мне интересно, как, как, как, ты, как ты свою жену строишь таким образом, чтобы она тебе не компостировала мозги, там, не сворачивала кровь. Там. Тещу там как строишь там и все такое. Не, не, не. Теща уже построена, не мальчик. О, секрет, расскажи, как построить тещу. Настоящий мужик должен посадить печень и построить тещу. Смотри, <связать> <связать> ну, насчет жены, как тебе сказать, тут как бы тут надо, ну да, любовь понятно, должна присутствовать. И тут как бы все должны исходить из того, что грубо говоря, всем хорошо, понимаешь эту тему. Ну, то есть, все как бы от всего взаимосвязаны, и все получают удовольствие, все. С тещей, ну, с тещей это понятно, мы просто бухаем, и все, бля. Ну, ты услышал, да. Я его просто и она меня просто любит, как бы, я тоже как бы... Ну, дело не в этом. Я тебя просто, ты спрашивал за жену, за типа 10 лет брака, ну, блядь, а как... Слушай, мне просто непонятно, я хочу тебе задать вопросы, нахуя ты... А Да, блядь, Нахуя ты... Я Моей моей, моей. Моей. Но, Дайте она, ей, мужику сказать. Сейчас я налью полную, блять, э, Я просто не мог понять, э, а нахуя было жениться, если потом разводиться. Ну, вот, вот и я не понимаю. Знаешь, что я не хотел больше всего? Я не хотел жениться, по залету по залету. Ебать, не все, сука, по залету женились. Вот и я не хотел этого. Нет, ну, я, я не по залету женился. Но мы начали там поздно. Да, ты понятно, блядь. Но. Ну, я имею в виду по факту, что получилось, понимаешь? Ты не хотел жениться, чтобы разводиться, да? Нет, я не хотел первое жениться по залету. Ну, потом я понял, что это хуйня. У меня просто дохуя, кого кто женился по залету. Ну, а потом я просто женился. Ну, потому что мне нравится э, женщина, все, блядь, и все. Ну я так хочу. же живи, а зачем жениться? Так я живу, блядь, в смысле, а разница? Ёбаный врод, женился, не женился, слушай. Нет, вот спроси ее сейчас, зачем ей брак нужен был? Так ей не нужен, я что то сделал предложение, алё. А, а зачем? Я? Че, нельзя смысле, было так просто дальше жить? Зачем, зачем собственно, эта печать-то тебе в паспорте? А можно я не буду всовываться, но расскажу? Давай, да, давай, давай. Давай, она расскажет, а не будет всовываться, окей? Хорошо. Я могу и всовываться, конечно, но мне да. не комфортно, если честно, всовываться. Нет, не хочу. Тебе слышно? Хорошо? Да, если она всунется, я точно миллион миллион просмотров соберу. не всунусь. Блин. Сделай меня миллиардером. Дай мне миллион просмотров. Слушай, если там дохуя будет этого кэшбэка... Отчихлим, да, конечно. Поддержим. Программа «Молодая семья». Так, ладно, все, слово женщине. Пускай рассказывает. Давай я встану, а ты сядешь. Давайте. Сейчас, погоди, секунду. У нас пошла такая коса на камень. Ага. Угу. О, какая красавица. Спасибо. А что же не женился по любви? Что вы хотите услышать? Я уже вас слышала. Так, мы выпьем. Это вас блох. Хорошо. На камеру не будем. Хорошо. Кто в семье главный? А вы знаете, была я. Угу. А потом переосмыслила все свое поведение и перестала быть главной. О как. А что вас подвигло на переосмысление своего поведения и как вы себя вели? Ну, я довольно умная девушка Блин. и, ну, как бы, так получилось. Угу. Я зарабатывала больше денег просто. Ага. -а -а. Вот. И, ну, как бы, из-за этого фырчала постоянно. Uh -huh. А потом поняла, что мой муж, помимо того, что я заработаю ну, там, деньги, а он там делает все а остальное будет. полностью по дому, полностью по ребенку. И поняла, что вот так получается все. А теперь мы вместе работаем, вместе отдыхаем, мы лучшие друзья. И все, и вот, вот, вот у нас на, наоборот был эффект того, что мы в первое время были недовольны друг другом, а сейчас вообще довольны. А чувства у вас есть? Ну, я думаю, да. Я думаю или я да? Вот он сейчас что подумал? Я, при... я приехала на войну. Я жила вообще в Польше 4 месяца, где безопасно, и приехала к мужу на войну. Как думаете? Я надеюсь, что есть. О, как. То есть вы не уверены уже, есть они или нет? Так, 100% есть. Ну, что же за глупость? Конечно, ну, я, мой, мой я просто самый... тролль. Нет. Муж мой самый лучший. Я к нему приехала, потому что я его очень люблю. А он у меня очень, как сказать, не эмоциональный. А, в этом, наверное, весь секрет. Да, а я а, очень эмоциональный. А вот вы часто его пилите за что-нибудь там? Ну, там? Вообще никогда. Ну, а если гвоздь надо прибить, например, в стену? Вообще не вопрос. А он, Нет, а он в это вы... время пиво пьет и телевизор смотрит там футбол. Я с ним пиво он пью всегда. Такого никогда не бывает. А на рыбалку с ним ездите? Он не ездит на рыбалку, я бы поехала, а он дома сидит. Фантастическая просто семья. Нам надо с вас писать книги, как правильно жить семейной жизни. То есть он сейчас главный, да. Ну, теща там, как бы она, главнокомандующий там в тени где-то. Она просто обожает мужа моего. Но он считается у вас сейчас главным в семье, да. И он зарабатывает. А, нет, нет, мы не, все мы все зарабатываем. Мы все зарабатываем. Одинаково прям. Ну да, ну да. То есть у вас женщины настолько эмансипированы, что могут получать ну, больше... Вообще денег. у нас женщины более работают. Да, у нас женщины в семье обычно этот. Вообще все, ну короче. Работоспособные на девяносто девять и девять. Слушайте, вышли на, вышлите нам с Украины в Россию хороших женщин, вот работоспособных. У нас прям не хватает, у нас мужики вешаются прям, нет хороших женщин. Моя мама таможенный брокер. Представьте, сколько она денег могла зарабатывать раньше, Ну, сейчас немножко похуже. Так вот, да зачем, вот зачем он женился, он на теще женился. Нет, она не А, она квартиру нам дала, да. Во, слушайте, если бы мне теща жила квартиру, дала бы... Нет, главное, чтобы теща любила зятя, понимаете? И он у вас такой весь в любви. Нет, и дело в том, что теща должна любить, во-первых, своих, ну, в смысле, мама должна любить своих детей, и теща должна относиться к своим взятиям с пониманием, понимаете? А, ну то прекрасно, мудрая тёща. А вот мужчина, он что должен в семье? Мужчина, он должен любить мою дочь. Ну вот он любит, а ещё он что-нибудь должен? Больше он мне ничего не должен. Идеальная семья просто. Да, на самом деле у нас классная семья. У нас действительно классная семья. слышу. Не, мы друг друга заменяем, мы ну, работаем все по усередине там или что-то надо. Ну, короче, мы клевые. <laughs> так что, если вы такой, как это сказать? Когда закончится война, приезжайте к нам в гости. <laughs> да, приезжайте к нам в гости. Нет, вы просто такой скептик. Нет, я не скептик, я просто по-другому, ну, я просто по-другому живу, вот я интересуюсь, как люди умудряются нет. жить в одной семье, такой кучей народа, не ссориться там и так далее, потому что, ну, обычно а, в Нет, нет мы ссоримся, почему же? Мы ссоримся, да. да, у меня трое детей, мы ссоримся. Мы ссоримся, я давно потеряла мужа, очень давно. Да, уже... папа у нас нет, а папа у нас 12 было... лет назад, наверное, да? Знаете, я, я, я вам сейчас вот задам вопрос такой, я его задаю в своих соцсетях, а, я, некоторые женщины меня называют женоненавистником, да, за мои провокационные Давай. опросы, а некоторые потом приходят и говорят, блин, спасибо, что ты сделал этот опрос, я со своим мужем поговорила, и мы, говорит, сказали все недоговоренности. Вот Давай. что вас бесит в вашем муже? Да вот. Нет, ну, может он там, я не знаю, зубную щетку не так кладет там или... Вот, кстати, кто то кто, а я зубную щетку кладу так, как я хочу. В туалете вот эту штуку не поднимает там или что-нибудь. Это пламя свинья, я все равно... Это пламя, а спрашивать у меня, что у меня. Вот, отлично, хорошо. Что тебя бесит в твоей жене? О, это дохуя всего, блядь. Вот. Суда я вот. Четко не там, нахуй. Вообще что-то типа не то сюда, сюда. Я все как бы поправляюсь. Это белье не постирать. Кровать надо зацепили, а то где я? На, толк, толк, толк, толк. На нем, я да, свин. Да. Я больше муж... Ну, я больше... Ну, у меня вот такой больше мужского характера, типа ленивого, вы знаете, такого, этот, чем у него. У него он такой, ну, по мой посуду, там, Здесь типа выбирать... На нем, да, да, да. А да. я больше такая ленивая, ну, блядь просто. Ленивая. Я понял. Я просто вот сейчас вот подумал, да, вот что ну, вы да. я, я бы, наверное, не был счастлив, если бы я ходил вот так, по, по, все по квартире бы за женой поправлял бы, там посуду мыл бы, там стирал а бы. Я не Чем заставляю я... абсолютно говорю, не трогай, я сама вам говорю, да ну, ну вот, вот ему это нервы успокаивает, что могу сделать. А, вот так. Да, слушай, У... я получаю плюхи нормальные, что ты паришь? Что, думаешь, я просто так Слушай, там? если тебя бьют, сделай вот так. Он между прочим самый агрессивный тут и злой в семье. Да, я просто как бы не люблю людей, ну своих только своих попал на такую семейку неадекватную, Да, а, да в, в наше время можно назвать прям неадекватной семьей, потому что разводов сейчас больше, чем браков, по-моему. А и вы вот как-то. Слушай, ну вот я сейчас тёща скажу ебать наливай, я такое было. Да? Я говорю наливай, потому что ты выжила все. Вот ну, такое было, да? я думаю. Вряд. Нет, и чё, моя тёща сразу, ты чё бухать, ты что, алкаш? А моя теща сама приходит ко мне, я пить не хочу, она говорит, наливай. И что мне делать? Да, я, я запишу, надо просто книгу создать, инструкция для тещ, Наливать ну, зятю всегда. Не-не-не, инструкция такая, знаешь, насколько ты любишь своих детей, насколько ты будешь воспринимать своих детей. Хотя зятья а моей сестры, она ненавидит. Ну, не ненавидит, не любит. Ну, короче, А его-то за что? Ну, он скучный, типа, ну, он такой, он понял. Вот, просто вот, русский, понял. Вот, ну, да. Слушай, я тебе сейчас просто анекдот расскажу из жизни, да? Да нет, он это надо придумал. Он не русский. Слушай, вот ты сейчас записываешь. У нас просто реально большая, большая, большая семья. И мы тут все колбасимся, ну, будет интересно это всем посмотреть. Прикольно. А что у тебя за канал такой прикольный? Да, он уже сказал. А, я написал: записал, Реалист. Да, реалист, у нас, да. У нас большая, большая, -большая канал для жены ненавистников. Да, Смотри, у нас она говорит, большая семейка, большая, большая, и все ебнутые. Но да, это, не точно, не это. Точно, это точно. Точно. Я... Все, я так и запишу. Все, кто семьей живут, все ебнуты. Я, я считаю, что это адекватно Я довольна, ебда, семейка Все, желаем удачи вам Ладно, спасибо, я очень много нового от вас узнал Огромное спасибо, мужик, тебе счастье Держись там, держись там За нас, за всех Любить друг друга, любить детей Самое главное, их выбор Любить Мужик, если тебя бить начнут, сразу мне пиши нет Ну а вдруг, фиг Сейчас прикалываешься. Все, давайте Спасибо. поцелуйте его все вместе и прощаемся. Нет, на его любви. Любить правда. детей их выбор надо обязательно.